Здравствуйте! Сегодня мне хотелось бы поговорить о пьесе Чехова «Вишневый сад». Причем не о всей пьесе, а кое о чем, что мне представляется очень важным. Ну вот я послушала видео Дмитрия Быкова, в котором он защищает Аню и Петю и говорит, что вот они хорошие, и им автор симпатизирует. Ну и Лопахина, конечно, Дмитрий Быков осуждает, как, в общем-то, отрицательного персонажа. Ну и мне бы хотелось вот не согласиться с точкой зрения насчет Пети Трофимова. Что это за персонаж? Ну, в основном принято героев делить на три, как бы три типа Героев. Это Раневская Гаев, это представители э, старой э, дворянской России, э, Лопахин это как бы человек нового типа, это э, человек, который приходит на смену дворянам, можно так сказать, это деловой человек, это такой бизнесмен, а э, Аня и Петя это э, новая Россия, как бы э, вот это молодое поколение. Ну и... Э, Дмитрий Быков считает, что вот Аня и Петя – это как бы единое целое, и мне бы хотелось с этим не согласиться. Петя у Чехова, он отдельно, отдельно от Ани показан. Вообще, вот очень важный такой критерий, над кем Чехов смеется в пьесе и над кем он не смеется. И если мы посмотрим на всех героев, мы увидим, что Чехов смеется практически над всеми персонажами, за исключением Ани. Аня – героиня, которой Чехов симпатизирует. Почему это происходит? Ну, понятно, на Чехов смеется, потому что она сорит деньгами, потому что она не умеет жить посредством, и а, потому что она ведет себя довольно странно для человека, у которого совершенно нет денег. Над Гаевым Чехов смеется, потому что он свое состояние проел на леденцах, потому что он ничего не умеет делать, и он не может пойти служить в банк, потому что он этого не умеет. И, конечно, его речи, обращенные, там, к примеру, к шкафу, да, они, конечно, смешны. Ну и... Если говорить о Лопахине, это герой, мне кажется, в общем, драматический, не трагический, а драматический. В чем его драма? А драма Лопахина в том, что он из мальчиков, из э, такого вот мужика превратился в э, делового человека, в человека с деньгами. И это тоже драма. Э, у него есть деньги, но у него нет ума. У него нет образования, и он это понимает. И вот в этом, в этой ограниченности, умственной ограниченности, и есть драма Лопахина. Это герой, который понимает свою вот эту вот узость. Еще очень важно сказать о Лопахине, при, при всем при том, что человек, он в общем неплохой. Еще одна его черта, о которой нужно сказать, Лопахин это персонаж, который вроде бы он человек новой как бы эпохи, вот. он знает, что делать, например, с садом. Он считает, что надо эту красоту, всю старую, эту усадебную красоту уничтожить, поделить на куски и раздать в виде наделов земли и иметь с этого доход. В его предложении есть доля здравого смысла, но у него нет понятия о, о красоте, истинной красоте. все таки он не дорожит вот той старой культурой, у него этой старой культуры нет. То есть это человек бескультурный, он без вот этого... этого как бы без этого слоя культурного, да, это человек без культурного слоя, и поэтому, вот в этом его ущербность, ну и кроме того, вторая очень важная ущербность Лопахина, он не в состоянии любить, вроде бы он любит Раневскую, но Варю он полюбить не может, и он не может на ней жениться, на Варе, хотя все от него на протяжении всей пьесы этого ждут, но почему-то Лопахин не совершает того важного акта, которого от него ждут, все ждут, что он сделает предложение, а он это предложение так и не решается сделать, потому что на это нужно иметь, мне кажется, во-первых, чувство, во-вторых, еще взять на себя ответственность за всю эту огромную семью еще. а Лопахин не желает брать на себя подобную ответственность, потому что тогда все бы сели ему на шею, если бы он решил жениться. Ну и Лопахин это такой герой, конечно, это герой-труженик, да, и в этом есть и положительные черты в Лопахине, безусловно. Это человек, который встает очень рано и начинает трудиться, и он заработал свои деньги собственным трудом, и ему приятно, что он будет владеть имением, которое, в котором трудились там, его отец и дед. Ну и вот эта новая Россия в лице Ани и Пети. Давайте мы сразу разделим этих двух персонажей. Почему мы делим Аню и Петю? Потому что дело в том, что я уже сказала, что над Аней Чехов не смеется. Над Петей все смеются в Песне. Вы посмотрите, там он забывает колош, там он уроняет калошу, и все смеются над этой калошей. Раневская смеется над Петей, потому что он не имеет любовницы и для Раневской, которая живет любовью и которая не представляет своей жизни без любви. Это странно, Петина поведение. Ну и кроме того, сам Петя, он мыслит в категориях человека начала 20 века, причем человека революционно настроенного, очевидно. И такой человек в, показан, в общем-то, у Чехова показан, безусловно, это, пьеса написана в 1904 году, показан, конечно, комичным героем. У Чехова нет серьезного отношения к революционерам, таким как Петя. Вот. Это тоже очень, мне кажется, важный момент. Почему Дмитрий Быков так ратует за то, чтобы Аню объединить с Петей? А мне кажется, дело в том, что Петя очень говорливый, очень такой герой, который все время что-то говорит, все время <космех> в чем-то убеждает человечество. Это такой оратор, можно так сказать, вот, громким словом. Вот. И он произносит, в общем-то, важные идеальные вещи в конце второго действия. Он говорит о том, что надо работать, он говорит о том, что работать у нас человек интеллигентный не привык и так далее. Но Петю всерьез воспринимать, наверное, не стоит. Во-первых, для Чехова, для самого слова «любовь» оно было полно огромного смысла. А что говорит Петя? А Петя говорит, а мы, Аня, выше любви. И вот это то, что они сами выше любви, как говорит Петя, это Петя очень снижает как бы планку. Вот Петя, геройка, что значит выше любви? Что может быть выше любви? Да Ничего. Для Чехова любовь – это огромное чувство. Мы с вами это можем убедиться на таких рассказах, как рассказ о любви, «Дама с собачкой», ну и в целом ряде других произведений Ионычи тоже тема любви звучит очень э, ярко. И, конечно, выше любви нет ничего. И э, то, что Петя говорит, мы с Аней выше любви, э, это, конечно, его, в общем-то, роняет Петя. Вот. И поэтому ставить между Петей и Аней знак равенства ни в коем случае нельзя. Ну и кроме того... Аня это героиня, которая наивно может быть, которая чиста, которая прекрасна тем, что она мечтает о лучшей жизни. Она мечтает читать книги, она собирается взять в новую жизнь, взять все то лучшее, что было унаследовано ею от матери, от старой культуры, она говорит, мы будем читать книги, мы будем работать, нам откроется целый мир, она мечтает о том, что, возможно, ей удастся сохранить все то лучшее, что дала культура прошлого, культура XIX века, и она понимает, что надо уйти от этой жизни усадебной, от старого вишневого сада и создать нечто новое. Ну вот мы с вами понимаем, что вишневый сад – это важный символ в пьесе. Символом чего выступает вишневый сад в пьесе? Вишневый сад – это символ России, с одной стороны, символ усадебной старой барской жизни, с другой стороны. Вишневый сад для Чехова – это то, что он любит, это природа, это красота мира. И надо сказать, что сам Чехов везде он сажал деревья, у него в Мелихове он сажал деревья, в своем Ялтинском имени он сажал деревья. И поэтому, когда Чехов писал, конечно, свой душневый сад, эту пьесу, конечно, он был влюблён сам в деревья и в этот сад. И надо вот понимать, что Чехов сам был человеком, который благоустраивал. Мир вокруг себя преображал его. И поэтому мысль о том, что э, деревья нужно сломать или срубить, как делает этот Лопахин, конечно, э, Чехов не может принять такую точку зрения. Остается сказать несколько слов о жанре пьесы. Дмитрий Быков определил э, Чеховскую пьесу как пародию. Я бы сказала, в общем достаточно консервативно и традиционно, как определяет наша наука. Эта пьеса самим Чеховым определяла как комедия, но мы, читатели, воспринимаем эту пьесу как трагикомедию, просто потому что в этой пьесе немало грустного. Прежде всего, вот на эту грустную ноту нас настраивает финал, нам жаль всех этих героев, нам жаль Варю, который некуда податься, ей надо идти куда-то в услужение, нам жаль Раневскую, она уезжает в Париж, и кто его знает, как сложится ее судьба там, нам, в общем-то, жаль даже Лопахина, потому что мы понимаем, что не так легко ему будет управлять этим имением, которое он приобрел. И главное, нам жаль Фирса в финале пьесы. В общем-то, Дмитрий Быков очень интересную высказал гипотезу. Он сопоставил Фирса с самим Антоном Павловичем потому что весь пьеса написана за два года до смерти Антона Павловича Чехова. Так ли это? Давайте попробуем, попробуем поспорить с этой версией. Дело в том, что там Фирс ведь глубокий старик. Вот смотрите, в каком он преклонном возрасте находится. Ему огромное количество лет. Чехов при всем том, что он, в общем, прожил не очень длинную жизнь, тем не менее, конечно, таким, в таком возрасте не находился. Прежде всего, вот в этом разница. Кроме того, совершенно другой, абсолютно другой культурный, не скажу, уровень, но это другая совершенно среда. Да? То есть это фирс, это мужик, это крестьянин, это человек, там, слуга. Вот. И поэтому, конечно, соотносить себя с фирсом, в этом смысле ну совершенно Чехов не мог. Ну, скорее, он мог бы себя сопоставить с Раневской, но только не с Фирсом. Что же такое Фирс? Почему у Чехова в финале появляется вот такой забитый, жалкий человек, о котором все забыли? Ну, наверное, все таки вот эта мысль о народе возникает у любого читающего, внимательно э, чеховскую пьесу «Человека», э, народ, который, э, имеется в виду, естественно, народ начала 20 века, э, не надо забывать, что эта пьеса написана в 1904 году, и э, вот э, тот народ, который Чехов изображает в лице Фирса, это «Забитый», это очень добрый народ, это хороший человек, который остается в заколоченном доме совершенно один и понимает, что он один, и понимает, что положение совершенно безвыходное, и понимает, что о нем все забыли. Поэтому сказать, что нет в финале вот этого, нет в финале этой печальной ноты, мне кажется, это было бы неправильно. Тем более, что вот пьеса написана в эпоху символизма и в качестве одного из символов там звучит там, образ там, стучащего топора, как бы образ гибели этого сада, там лопнувшая струна. И это тоже не случайно, потому что Чехов все-таки он пишет произведение для театра. И, конечно... В начале века все это воспринималось, естественно, символично. «Вся Россия, наш сад» восклицает Чехов устами, в общем-то, сначала Петя Трофимова, но в конце концов автор, он как бы пытается говорить языком своих героев, пытается говорить с читателями, всеми своими персонажами. Мы ничего не сказали о второстепенных персонажах, они тоже очень интересны. И они оттеняют, как бы, это такие двойники главных героев пьесы, которые оттеняют э, те недостатки, которые свойственны тем главным персонажам, о которых мы уже говорили. Э, и мне кажется, что пьеса, безусловно, она очень интересна и стоит нашему юному, молодому, нынешнему читателю, не только прочитать, но и посмотреть на сцене, там, Я не знаю, с Мариной Ниевой, например, посмотреть вишневый сад, посмотреть, как это выглядит на сцене. Потому что если еще посмотреть хотя бы два спектакля разных, это было бы очень интересно. Посмотреть, а как играют, и вы увидите, что будут играть по-разному, потому что у каждого свое прочтение. Есть, конечно, некий канон восприятия пьесы, и все-таки есть авторское я в пьесе. И мы попытались сегодня с вами это авторское я понятие приблизиться к тем основным, основным проблемам, которые затрагивают чехов в своей пьесе.